И, значит всем снова здорово, с вами я, Ванёк, и я вас вот рад категорически приветствовать на моем прохождении инди-игры. Инди, прошу заметить. Индии игры под названием Зайчик или Танни Бани, или Кролик, или короче, как вы его хотите назвать, назвайте 18 января в она <гана> была За правду. Мама устала улыбнулась, словно это все объясняло. Я тоже выдвинул из себя улыбку. Жалкую, как тонкий кусочек мыла перед тем, как она окончательно растает в руках. А, не она, а, там. Ну, оставшись на дне с сестрой, я шепнул. Еще раз увидишь ее. Беги, Беги. Это... Ой, ой, чё это, помехи. Воспоминания о семье в омерзительных масках атаковали, бомбардировали меня, будто подлые удары одноклассников. Переносили, пороши шерстью лица моих близких, оскалившиеся к пасти, полной густой слюны. Что с мной происходит? Извиняюсь, опять подлежусь. Что за фокусы выкидывает мой разум? Ведь эта маска зайца не нас настоящая, вот она не пойми откуда взявшаяся в моем портфеле, словно и не выкидывал ее в том жутком лесу. Я зажмурился и бросил в рот витамины, запил их водой. Хватит сходить с ума, пожалуйста, хватит. Я кое-как сел за математику, но задачи не желали решаться. Цифры в тетради то кувыркались, то перемешивались, то кружили в танце, то прыгали за поля. От всей этой чехарды голова стала тяжелой и так норовила упасть в чистую вязь. Я понимаю тебя, я тоже последний... Нет, точнее... Да, последние классы средней школы. Ну и... Конец... Ко... Первые курсы колледжа я тоже не мог учиться, я спать хотел все время. К векам словно подвесили маленькие гири. те, что кладут на весы продуктов в магазине. На верхней. Матюхин Вол стол мне сдаться и захлопнуть тетрадь, как воспоминания о прошлом дне суматошно зас заскакали перед глазами вот я вот снова я посреди душно школьных коридоров отсюда виден кабнете литературы лица мертвых одноклассник на портрете строгой поза поза руководитель леницы лилии Палны. это вроде первый день в школе Ага. а с тем углом ждет не дождется ее ненаглядная дочь катя я беда и сплетница счете Новенький. Новенький. чего тебе Катя? кать она закачалась на носочках спрятаться спиной руки с фальшивой улыбкой и, поинтерес... и с фальшивой улыбкой поинтересовалась а -а -а -а. скажи пожалуйста а чего это тебя к нам перевели а? да может быть я сказал бы правду я сказал бы правду по линии но mm -hmm. катька продаст мою правду на рынке за три копейки то же самое, что распечатать мои мысли на принтере и повесить ряд с фотографией Вовы, чтобы все читали. Я вновь обратился к заученному ответу. Это все из-за моих родителей. У папы тут новая работа, а мама... мама. Но, Но Катя даже не думала меня слушать, метнулась к навостренным ушам подружек, зашептала, касаясь меня хи и хихикая. Да-да, конечно-конечно. Да, Он нас тут совсем за дурачков держит. Да нет, не за дурачков. А я переехал, да я вроде никуда не переезжал. Я переехал, потому что тут веселее жить. Я вот слыхала, что это все из-за его отца. Он недавно кому-то крутому дорогу перешел, и теперь они всей своей семейкой в нашем захолустье скрываются. Так, Катя, моего отца не приплетая, пожалуйста. Неправда! Ты все врешь! Вот. А слышали? Слышали, как ему бабурин всыпал? А этот лишь ручки опустил, до да глазенки потупил. Я бы эту Катю бы сейчас бы взял вот так со бы Угу. Это именно я бы. Вот реально бы взял бы, еб. Прекрати! Ты знаешь, он не один был! И будто этого мало, ходят слухи, что этот чудик повсюду таскает с собой зайчью ма. Ой, девочки, ну кто же в своем уме будет такое делать? Ясно, понятно. Со странностями наша Антошка. Ну так а ты как будто бы не со странностями. Все у нас люди вообще в мире во всем со своими стра со своими тараками. Может, слабоумный? а может, и маньяк. Ты маньячка, Кать. Если в его портфеле хорошо покопаться, угу. там и топор отыскать можно. А может, что и похуже. Ага, нож, ну, бабочку в твоем. Да-да-да. портфеле, Кать. Замолчи! Заткнись! Угу. Тут я начал выходить из себя. А, вон как раскричался-то! Будто ужаленный! А зрачки-то! Зрачки какие широкие! Опять чего доброго скатушек слетит и руки распускать начнет. Не зря же его мать с таблетками печкой! Я саммер в смятении. Безуспешно пытаюсь понять, откуда она знает про лекарства, и что пугало сильнее? Вдруг ее там не кроется ужасно, правда? Да-да. Он такой же ненормальный, как и его сестрица. Представляете, как ты сумасшедшей дурочки каждую ночь прилетает сова ростом с человека. Ну и мне? Да-да. Только что-то ее никто из здоровых людей не видел. А этот наивный просток ей верит? Нет, ну вы представляете? Я не, я сам не сдержусь сейчас и ей реально через экран так дам. Бух, все. Семен, беги. Катя, беги. И тут среди ухмыляющей толпы я поймал единственный сочувствующий взгляд. Как же так, Антон? Поли. Неужели действительно тебе не здоровится? Нет? Нездоровится! А Антохи, Антохи, я не знаю, почему ему таблетку напичку, честно говоря. Полина, послушай меня! Как же, как же! Не слушай этого болтуна, Полиночка! Свистит он, что в Москве бывал, как пить дать. Это ничтожество даже постоять за себя не может. Я родился в Новосибирске. Я в Москве был один раз только, блин один единственный раз и это мне очень сильно не понравилось в москве вообще там на, на один квадратный метр 5 человек а при случае из-за тебя не заступится бросит думаю как бы только самому по шее не схлопотать а ты сама какая? Как блядь. слабак слабочка Полина согнулась, будто ее пнули в живот, а потом зали... залилась слезами и громко истерично плакала и рухнула на грязный пол. Нет, Нет! Антон! почему? За что? Ничего не понимая, я бросила к Полине, но Катя грубо оттолкнула меня. Убери от нее свои лапы, чудовище! Дети бывают, реально, дети, самые большие и страшные чудовища. Подпильную страха зрела ярость. Медленно вс всплывала из губящегося морока. морока. Или морок. Я почувствовал, как моя верхняя губа ползет к гнезду, оголяя зубы. То, что твой отец бьет мать, еще не дает тебе право поднимать руку на девушку. Ты не девушка, ты. Кулаки стали кувалдами не рожать. Никто не смеет говорить такое про мою семью. Я помню, когда уже кинулся на злобную катику. На мою семью никто не смеет наезжать. Спасите! Помогите! Петро с катушек слетел! Да ты сама, блин, как с катушками. катушками. Тут же толпа школьников вокруг нее зашумела, разры... разразилась свистом и гневным рыком. И стала расти. Сильные фигурки учеников увековечились, ширились, увеков... увеличивались, ширились, тянулись вверх, все выше и выше, под самым потолоком, превращаясь в огромный черный лес, кишащий скальным мордами. Я сжался до пушистого комочка, затрясь теперь могущество, могущество изрытых рытых язами стволов, не то людей, не то деревьев вот ты и показал свое животное нутро чудоище Катя на лицо было обезображена ликовальным и восторгом. я бы вот смотрите вот это вот бы лично я как лично я пока бы показал по лично я бы взял вот эту вот Катя за штирку хоть мама об этом и не знает и вот вот реально так зло. Почему? Нет, за что? Поля, чего? За что? За что я так с ней обошусь? Заливаясь слезами несчастных. заливала слезами несчастную Полину. Он животное! Ты животное, Катя! Сюзак. Антон может быть трус, а я не трус.. Я могу, я могу честно говоря, и девочку со шкирку взять и сказать ей. Слышь ты. Чуть мне не жаль. И Катю, и Полину, мне все равно кровь. Из леса донеслось пугающее хлопание крыльев. Два огромных белых уха спустились откуда-то сверху, и я с головой зарылся в них. Антон! Олень. Сестренка. Эх, раз, Я подскочил, чуть не упав с кровати. Ребят, извиняюсь, меня... Олин крик вывел меня, вырвал, вызвалил и щупалец кошмара. А Ничего. Хорошо. Я не сразу разгудел разглядел ей силуэт у окна. Голос Оли был глухим. После драки у меня звенял в голове. Звук искрылся, искажался, будто...